Всем привет! Последние 3-4 дня обкатывал очень интересную тактику на окраине. Покажу всевозможные варианты, сейчас сами все поймете, в чем мой прикол. Во-первых, вы заметили, какой дымок я прокинул изначально, то есть между стеной и вагонами. Дальше пробегал между ними. Отсюда, кстати, хорошо слышно, есть кто-нибудь с семеркой. Далее можно обходить, если никого нет. Но чаще происходит именно так. Один поджимает по рельсам, второй остается либо на семерке, либо за коробкой. Мы это знаем прекрасно, поэтому уже два фрага в копилку с самого начала. И вот чем она мне нравится, если даже кто-нибудь вас убьет, проходя по этому коридору через дым, вот как сейчас. Разменять его и резнуть вас будет куда проще, смотрите. Если медик рядом, дым уже перед ним, поэтому резит сразу. И без проблем забираем раунд. Что еще можно придумать? Можно подразнить, например. Пострелять в дым. Кто-нибудь отзовется, как обычно, это уже минус один. Ну а далее по ситуации. Обязательно пробуйте НРМ, но это еще не самое интересное в этом видео. Смотрим дальше. К примеру, попадается карта переулки, каким образом я определяю на какой план будет атака, это очень быстро. Прямо в прыжке можно видеть арку, если ее конечно не задымили. Двойка. Далее уже для подтверждения того, что это именно два прокидывают такую гранату, она за коробкой взрывается. Кого-то закоцает, вы слышали? И сейчас, внимание, делаю кое-что неожиданное для врага, вот этот красный дым мне помогает. Все, на этом их атака развалилась. Теперь добиваем медика. Меня разменивают, но этот раунд мы забираем. Что же еще неплохо работает на этих же переулках, только сторона у нас теперь другая. Например, такой неожиданный врыв через арку, особенно если враги поджимают балкон. Почему бы нет? И еще, пожалуй, кое-что. Это такой быстрый заход на рынок в самом начале раунда. Главное успеть пробежать, пока снайпера вас не спалили. Вот они стоят. А теперь смотрим, что бывает, когда я специально накидываю дым и жду врага выходящего с него. Это, пожалуй, один из лучших вариантов приема сразу нескольких пацанов. Плюс есть шанс кому-нибудь за рандомить. Да уж, это мог быть и мозголом. Кстати, о них самый быстрый получился именно на Д-17. Мне просто нужно было зажать пулеметом. Четыре головы залетело. Ну, напоследок кое-что особенное. Блин, мне кажется, или этот Эйс оказался еще быстрее, чем тот, что был в позапрошлом ролике. Обязательно пишите об этом в комментариях. Смотрите следующее видео, которое только что появилось. Слева, кстати, два победителя с прошлого конкурса на почту. Я вам уже отписал. Чекайте. Пока.